Привет, девчонки и мальчишки, а также их родители. Знакомьтесь. Антон. Всем привет. Антон, ты приехал с супругой? Я с супругой приехал. Мы с Алтая, с Алтайского края. Приехали на две недели погостить. Вот решили с Колей пересечься. Так, а у вас тур, сколько все это обошлось с перелетом? Мы взяли билеты. У нас вышло в 46 тысяч рублей самолет. Это с по дикарями шуток. получается приехали. Да. Дикарями, да? Да, мы 4-го приехали сюда, самолет взяли, 18-го летим обратно. 46 тысяч у нас билеты вышли, ну и проживание что-то порядка тысяч, наверное, 15-16. Это в сутки, получается, у вас почти 1000 бат? Ну, мы здесь момента сняли, получается, первые 5 дней. Здесь где-то в районе 550 бат. В сутки, ага, в сутки. 50 -50. И в Зинге там где-то 600-700, я точно не скажу. Ну, эта Зинга, это будет у вас прямо на дороге, а от... Да, да. Там... Знакомый тоже приезжал, останавливался. Ну, ну смотря, куда окна будут выходить. Здесь э, все хорошо, нравится, как бы, отель хороший, бассейн большой, купаться можно. Э, из минусов тут, наверное, только два или даже три. Первое, это то, что неудобно куда-то добираться, если ты на тук, -тук едешь. Если... Ну, здесь надо выйти пешком, пройти, чтобы да, сесть на тук есть, Ну, метров 100-200, или получается. То есть, ты выходишь на Типрозит, и оттуда уже, если тебе надо, на Джунтиен, то есть, два тук-тука, получается. Если на Волке, на пять, два тук-тука. То есть, они ну, да. разворачиваются, он там неудобно маленько. Я думаю, что потом в Зинге, когда будем, там будет по-некому проще Ну, на Джамтиене, да, да, вот Там на Джамтиен в одну сторону, на волкин или на, на Клав Нет, да, он и... один сто... один тук идет ну, С Джамтиеном он день, просто что проходит в другую, что, в другую, что в другую сторону, без проблем Райончик как здесь, тихий у вас? А? Райончик тихий или а? какой-то или... ну, такой шумный? Ну, не знаю, ночью никто не беспокоит ну. Бассейн работает, единственный минус, наверное, вот еще про бассейн Работает с 9 утра, ну, с полдевятого И где-то в 6-6.30 уже закрывается а, уже То есть вечером уже нельзя купаться да, бывает, что вечером придешь после прогулки, а вот ополоснуться, освежиться, а в этом уже проблема, то есть уже покупаться не разрешает. То есть это в по в шесть закрывается. Так, ну что, пойдем... Познакомишь супруга ну, на, на камеру готова. Соленой. Она готова на камеру? Не хотела, говорит, сниматься. Говорит, ну, не, общем, не особо горела желание. Почему говорил муж? И покажешь территорию, и по возможности, если можно, снять ваш номер. Да, номер покажем, конечно, без проблем. Кому-то будет это интересно. То есть, по цене я так понял, что отель не из самых дорогих, то есть такой бюджетненький. Ну, во-первых, удаленность от моря, где-то здесь километра, наверное, полтора-два будет. Ну, да, пешком тут до моря где-то частная с лишним, если только. Но, Потому что обычно, чтобы это было понимание точку поставлю это находится отель между рынком выходного дня и коризей шоу который находится да, примерно по середине, да. ну что пойдем нам куда да. а если ресепшн у вас все без проблем подожди а заселение во сколько у вас было, они там до 12 заселились? Вообще заселение идет по-моему вдруг, двух что -ли? но мы приехали уже больше, Мы часа на 3-4 приехали, заселения как бы... mm -hmm. проблем не было, Дали паспорт, сказали, что онлайн бронирование, у нас получается две брони было, одна была на 3 дня оплачена и на 2 дня через букинг у нас была оплата на месте. А То -то... завтраки здесь есть, да? Как есть... я понимаю? Ресторан есть. А, ресторан Вернется есть. Ну, на среднем, кроме 200-100, я считаю, что дороговато. Есть. Пойдем, в Пойдем в бассейн, посмотрим. Бассейн вообще балденный. на ну территории, да, так ухожено, много зелени. Ночью включается зелененькая последочка, все красиво. Детские, Детские площадки отдыхать. есть тоже, да? То есть, тут более-менее мелкий, можно с подростками, детьми покупаться не а Там с другой стороны. А это подрядить. вечерний бар там или что? Здесь это полностью вся территория, вечером открывается ресторан, ага. и здесь люди приходят ужинать. То есть могут даже посторонние прийти, спокойно. Да, кроме... Посторонние прийти, ага. как бы по бронированию Надо бронировать столик здесь, да, или как? столик резервируется здесь. Ага. И, ну, мы кушать здесь ни разу не кушали, как бы я ценник посмотрел, да, есть где подешевле покушать. То есть а ценник так, здесь дороговатый получается? Да, я покушаю, здесь дороговато. А вот само проживание, в принципе, нам понравилось хорошо. Ну что, подсветка зелененькая, все освещается, красиво, прям вообще мне нравится. То есть можно, в принципе, здесь из детьми... Это сколько корпусов получается? Вот корпус и там корпус, это, да? Это вот трехэтажный и тот корпус. И здесь бунгало, там две семьи, допустим. Если две семьи приезжают, можно вот бунгало снять. А сколько бунгало стоит? Ну, там, не знаю, ценник это все можно через букинг посмотреть, как бы цены там, ну, не знаю. Обычные стандартные номера, и если идем на бассейн, на парк, в районе 500 бат. Так, ну что, ребят, знакомьтесь с супругой Антона, Алена Как отдых в Таиланде? Отлично. Ну, Антон просто более разговорчивый, не стесняется камеры. Алена стеснительная. В общем, вот такой вот вид у ребят с балкона. То есть и бассейн немножко виден ну, дерево маленькое не туда. Да, ну... Может, соседи номера будут более, как бы это, в плане обзора. Ну вы здесь, через сколько отсюда съезжаете? Мы 9-го съезжаем, отсюда съезжаем, а, 9-го уже в зиму заселяемся. Ну, там нас балкон прям такой, как у меня практически дом, даже чуть побольше по ширине. Mm -hmm. Это, кстати, очень большой плюс и большая редкость, чтобы балконы, да, большие балконы. Обычно балкон там вышел и все, и встал. Так, ну пойдем показывай номер тогда. Номер тоже стандартный. Стандартные кровати, тайские, большие. Большая кровать, холодильник, телевизор. Ну, телевизор. телевизор. Каналов вечером, русских нет. Русские есть. Есть ну, каналы? Первый, второй русский есть каналы. То Отлично. есть вечером, если часов посмотреть, в принципе, достаточно. Больше, Большой то, кондиционер. Да, весь, день, весь день сидеть за телеком тоже не сейф делать. Есть у сейф есть у вас же, да? Или да. нет? Сейфа нету? Сейф есть. А, да. есть да. сейф, есть то есть номера. Небольшой. Небольшой. Ну, как бы тоже ну, Стандартный. Ну, а в принципе, ты да, чисто приехать, ты там недельку-две потусить. Ну, и для ванных комнат в Таиланде, я думаю, что это тоже шторка, это почти везде. Нет, для, для Таиланда это... редкость, это когда в ванну заходишь в отель, и в ванна Нет, есть. я имею в виду, что шторка, это почти а. во всех отелях идет. Ну, не во всех. Ну, в звезды. Я, я вот ездил в этот. Душевые кабинки, это не так часто, я думаю, встречаются. В общем, стандартная душевая, да, ребят. Стандартная, и Унитаз, такое? раковина. В общем, не знаете, какого года, да, отель этот? Нет, про год не знаю, но так-то вроде чистенько, все не пресни, не шипу, ничего такого. Нет. Муравьев не жирности не бегает, муравьев. Вот бегает. если привезешь, конечно, с собой фрукты оставишь. Ну да, вот именно ты что, знаешь, что ты оставляешь. Мы уже на ферму сгоняли, да? На тигр. На парк ходили. Это вот новый, который открылся на Сахалинте. А, Правда, тоже, ребят, есть. поставлю точку на него, хотя еще в нем не был, но поставлю. Кстати, ну, ну, что так, можете так. по нему сказать? Наплывом наплывом экскурсию Понравилось ему? экскурсию мы брали что-то от 1400, но мы брали Discovery плюс Гранд Каньон. Гранд Каньон красивое место. Угу. То есть нас э, в северной части там куда-то увезли, там э, Каир, да, э, то есть там добывали, я так понял, железную руду. Угу. Карьер красивый, глубокий, выкопанный. И когда открыли там железную дорогу, получается, скорее заморозили от добычи, закрыли добычу. И там образовалось небольшое озерцо такое. Ну, вид красивый, то есть, походаться можно, обалденный вид из-за этого вот на 300 бат подороже. А так вообще в зоопарк, вот там гуслечная вот, фирма. Э, зоопарк как вам, понравился? Нет зоопарк этого? вообще хороший, да, понравился. То есть можно пройти животных покормить, можно пофотографироваться, вот, ну, с тигренком, пофотографировались с крокодилом, там можно вообще за 700 бат с человека у тебя отделяется территория, там, ну, не знаю, 110, наверное, то есть тебе дают там 2-3 тигрят, ты можешь с ними как с котятами ходить играть там. То есть ощущения такие не передаваемые, это нас там Это сколько получается стоит путевочка туда? Экскурсию мы брали 1100 на человека. А да, если с гранд тысяча 1400 получается. Uh -huh. То есть мы туда уехали в 7.30, обедом нас там накормили с крокодила. Это через кого вы брали? Через какую фирму? Ой, слушай, это я сейчас... Ну не так мне помнишь, ну что, мы здесь брали. Да, да, то есть, есть мы дома еще когда были, в интернете искали, то есть 2-3 прайса скачали, посмотрели, где цена более менее дешевая. Mm -hmm. Здесь походили, то есть... Взяли прайсики местные, посмотрели. Ну, Антон, мне потом перекинет эти прайсы по ватсапу, если по возможности. Да, я просто сайт скажу, а как вы уже... да. То есть бронирование вообще без проблем. То есть мы, допустим, в часов 6 вечера позвонили, на следующий день заказали экскурсию. За нами приехали, увезли, привезли. Все как бы на высшем уровне, все нормально. Так, ну что, ребят, мы будем сейчас дальше общаться. И что-нибудь еще поснимаем для вас. Лайк, лайк, лайк. Спасибо. Подписывайтесь на канал. Спасибо. В общем, девчонки и мальчишки номер снять на сутки здесь стоит 550 бат отель называется, как он еще раз? момента ресорт так, ну что, давайте с супругой что-нибудь скажете ребятам пожелаете, кто в России теплые слова что, друзья, приезжайте в страну Улыбок, в Таиланд здесь вам всегда будут рады всегда найдете здесь где расслабиться и чем заняться ну, а я вам помогу. Коля, пожелаем в... дальнейшего развития канала, чтобы... Контента. У меня не Контента. канал, у меня не подписчики, у меня зрители. Чтобы Всех побольше управлять. было зрителей, побольше было хороших комментариев, поменьше плохих. Ну и, поле удачи. Ребят, спасибо вам большое. Так что, э, ребятами, мы не прощаемся. Мы еще обязательно снимем репортаж с другого отеля, когда они переедут. Потому что они забронировали э, другой еще отель. Через завтра, они завтра, да, вы переезжаете? Завтра, а завтра ребята переезжают, переезжают уже, да. да уже пару дней освоимся. А Санек, ты буду... там жил в этом отеле Зинг, так что тебе привет. А ребята да. там тоже будут жить. Поснимаем. У тебя у нас не получилось свой номер поснимать, так что ребята как заедут, мы снимем обязательно. А сейчас я ребят отвезу фин. Ребята будут отдыхать, наслаждаться. Всем пока, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Делитесь в соцсетях, делайте репосты, рассказывайте своим знакомым. И кто хочет, еще раз говорю, общаться в чате по WhatsApp, пишите мне запрос. Буду добавлять вас в чат, который существует на моем WhatsApp. Все, всем пока, ребят.